но он так и не прилетел. И он вез груз для Красного Креста. Красный Крест? Да, понимаешь? Медикаменты, оборудование, целый трюм этого всего. Может, и от заражения крови всякую херню. Антибиотики. Да, да, да, я про них. Короче, такое. Была... Куда? Эй, не ори только. Заходи, поговорим.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 Всегда можно положиться. А, ну что еще? Что угодно, лишь бы не торчать в этой дыре. Умирать от рака хуже не придумаешь. Хорошо, хоть с ней был Майк. Была пару месяцев назад водище, и не видели кучу приготов. Думаю, они не просто так. Эй, слушай, вчера я видел Бухаря. Он твой друг, да? О. А -а -а -а. Пока. Чего тебе? Я просто смотрю. Чёрт, тебе нужны тонны топлива. Даже не представляю, чего Не знаешь, как починить? Ну все. Вообще нет. Да-да. это хватит вот из чего не знаю того не знаю пока что это все ну привет да привет отлично Ага. Да, вот это дело. Ладно. Пока. Гаичный ключ вечно тут все теряется. Это точно тут полная жопа. Ты кончились. У тебя там есть? Дерьма в жизни и так хватает. Займи своими делами. Скоро с тобой свяжусь. А пока займись чем-нибудь полезным. Докажи, что Майк в век оказался прав. Ну да, конечно, Шиза, как прикажешь. Конец связи. Сборище убийц. Нужно перебить всех до последнего. В укрытие! Хорошо. Давай! Сленджор, ты где, братан? Я здесь. А? Прижмите. А? Черт! Один убит! Потери! Вот, я здесь, Шикар. Я тебя вижу а, засрание! Я... Какого хрена Ну, как скажешь. Подвольте. Я просто стараюсь друг. А? А? А, так о чем была речь? Ну, как скажешь. Я просто стараюсь другу... Насчет того дела, скажем так, тебе пора выезжать. Ага, ты по границу с упокоителя. Очень смешно. Ничего подобного. Я к тому, если ты хочешь прокатиться, как вы там говорите, большей резину, так вот сейчас. И к тому, если ты хочешь прокатиться, как вы там говорите, через резину, так вот сейчас самое время. Усёк? Да, Шиза. Как всегда, усек. Конец света. Тронов мало. Кажется, все. Теперь на дорогах будет поспокойнее. Не намного, но все-таки. А нет ли у них тут бункера? Наверняка ведь есть. свободный Орегон. Правда, освобождает. Многие из вас не застали времен Холодной войны. Но те, кто жил тогда, знают, каково это. Услышав в небе самолет, люди всякий раз замирали от мысли «Началось! Сейчас на нас бросят атомную бомбу». Ну и красная угроза, конечно. Каждый год... В своем соседе. Кто он? Американский патриот или коммунист? С доверием тогда было туго. Покойный отец научил меня, что в тяжкие времена спастись можно только под землей. Первый бункер я построил с ним, но мы не могли копать убежище прямо во дворе, на глазах у соседей. Пришлось вырыть его в лесу, подальше от дороги. Чтобы на него не наткнулся. Если у тебя есть бункер, пусть хоть вся страна летит вверх тормашками, ты просто откроешь люк, спустишься по лестнице и окажешься в безопасности с радио и хорошим запасом еды и патронов. Ничего не меняется. Лучше копать бункеры, чем могилы. С вами Марк Копланд, это Радио Свободный Орегон. Не верьте, лжи!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 Да, неплохо. Потяги, попадусь я труп. Еще трофей. Шиза, это Сент-Джон. Я на границе. Ты моих людей там видишь? Нет, тут все чисто. Слышь, сколько у меня времени? Времени? Для чего это? Мы тут с парнями в картишке сели перекинуться. Правда, кое-кто из них в дозоре сейчас должен быть, но уж я закрою на это глаза. Мы так можем всю ночь просидеть. Значит, до утра. Ясно? Конец связи. Постой. Тебе уже ни к чему. Все, есть. Попадает! Ему полегчает, и мы свалим отсюда. Поедем на север. Она не должна узнать, что я здесь. Рики, это Дик. Сигнал прерывается. Я тебя не слышу. Дик, ты где? Мне нужно… Извини, Рики. Мне сейчас малость некогда. Стой! Это дико! Стреляй! И ты, ты! За ними нельзя дать пути! Быстро! Нашел. Я нашел все, что осталось. Все, что осталось? Что такое? Что за стрельба? Так, стычка с упокоительными. Я уже разобрался. Ты разобрался? И как? О. Ну все ясно. И тебе ясно? Кто тут командует обороной, я не понял. Ты знаешь, я каждый день задаю себе этот вопрос. С меня хватит. Ага. А ты что тут делаешь? Что я тут делаю? Эдди послала за тобой. Зачем? Так, стоп. Что там с Бухарем? Я не знаю. Поехали. Что там с Бухарем? Не знаю. Эдди велела найти тебя. Ребята сказали, вы шизы сюда поехали. Теперь я поняла, зачем. Ну и что же ты поняла? Самолет, медикаменты. Это не то, чтобы большой секрет. Майк вел переговоры с Карлосом чтобы мы поделили их между собой. Брехня это все! В каком смысле? В таком. Я там был. Половину груза уже растащили. И все следы с места крушения ведут на юг. Упокоителей я знаю. Уже не первый год водище. Им вообще нельзя верить. Ни единому слову. Ты говоришь прямо как Шиза. Это он тебя подговорил. Он рассказал тебе про самолет. А, ну-ну. То есть ты думаешь, я его шестерка, что ли? А что, нет? от Номата в лагере Коутленда. Сама говоришь, это не то чтобы большой секрет. Ага, конечно. Шиза давно искал повода с ним поцапаться. Повезло, что подвернулся ты и помог ему. Хочу вопрос задать. Может, не надо? Совсем так? Я отлично помню, как все было. Майк сказал, что не ведет дел с работорговцами. Так, мы никогда никого не заставляли идти к вам против воли. Атакер? Она тоже не заставляла? Не знаю. А ты не думал, что у человека, который умирает с голоду, который не спал несколько дней, который до того отчаялся, что не стал от тебя убегать, ты не думал, что у таких нет выбора? Все равно ты вез всех в Ход Спринц, чтобы срубить кредитов. У всех есть выбор, Дикон. Нам тоже непросто. Иногда мы берем к себе людей, которые не могут отрабатывать свой хлеб. Радуйся, что Железный Майк не такой, как ты. Уильям. Уильям, если ты меня слышишь, немедленно прекрати! Эдди, что происходит? Бухарь! Так, подержи его. Ты что творишь? Слушай, ты что творишь? Слушай, это необходимо сделать прямо сейчас. Что сделать? Нет. Не Господи! Не сюда. Дикон. Нет, нет, охренела! Да сейчас такие тебе ну позволят? Послушай меня. Антибиотики могут спасти ему жизнь, но руку ему уже ничто не спасет. Послушай, ты Убери! должен мне Убери! с ним помочь, или он просто умрет на твоих глазах. Дикон. Понял. Дикон. Ладно, ладно, все. Давай. Привет, дорог. Эй, братан. Давай-ка, смотри Сжай, меня, а? Держи, как ладно. следует, Дикон. Like. Так. Держи вон там. Ладно, ладно, ладно. Так. Да. не получается. Стой, стой, стой, ну же клещет, он кровь. Есть еще то клещай. Дай мне бинт. Ладно. Нет. Бухай, терпи, Держи! Держи! Брат. держи. Вот тут держи! И прекрати да, мне тут паниковать! Эй, ты молодчина. Когда в школе училась, думала, кем бы мне стать, инженером или, может, хирургом? И ч ⁇ не пошла в хирурги? А ты? Эй, ладно. Сегодня ты спас своего друга. Боюсь, он другого мнения. Он все поймет. Надо поставить ему капельницу. Не знаю, где ты все это добыл, и знать не хочу. Но это многих спасет, Дикон Джон. Очень многих. Пойду помогу Эдди Майк, ты успокойся, ладно? Дикон, иди сюда Я знаю, что ты сделал Не мог я дать ему умереть Майк, остынь, поздно уже Да я понимаю, что поздно Пухарь выживет. Я не знаю. Но они тебя видели и выследили. Когда об этом узнает Карлос, он нам такое устроит? Досрал да я на твоего Карлоса! Ты подписал чек кровью других людей. Надеюсь, ты доволен. сделал что должно. Майк, погоди. Рада видеть. Привет, Блэр. Как жизнь? <свист> <свист> Так-то лучше. Ага. Ну пока. Привет. Что нового? Хм, да, отлично. На сегодня это все. Привет. Можно глянуть, товар? Я заправлю. Прокачать всегда стоит. Что еще предложить. В чем дело? Буду здесь, если понадобились. До встречи! Это все. Надеюсь, что ты купишь? Привет. Как жизнь? Теперь твой байк выглядит классно. Лады. Пока. Как оно? Здорово, как жизнь? Ага, минутку. от Дикон? Да, Рики. Что такое? Железный Майк сказал, что ты готов нам помочь, добыть припасы для лагеря. Но ты не готов работать с жизнью. Да, Дикон. Что ж. сен У Брайан, я у твоего маяка. У какого? В смысле, у какого? В этой рации же есть GPS? А, ну да, да конечно. Я, я, я, понял. Ты его фолс. Отлично. Скоро туда прибудет человек. Отбой. О, Брайан! Чтоб тебя! У Брайан, отзовись. Тут твои друзья. О, Брайан! Сказал же, они мне не друзья. Ладно, иди пешком. Да-да-да, я знаю. Что мне нужно сделать? Прикрепить маячок? инфицированный экземпляр. Фрико, пойманного в пещере. В пещере? Значит, я должен лезть с вооруженными бойцами Неро в пещеру. Просто держись рядом, и тогда я смогу перехватить ее данные. О, Брайан! Я пока не нашел то, что тебе нужно. И зачем я с тобой разговариваю? Ну, уже скоро с вами. Сколько времени Нет, это за ними додержаться? Так, так он Я вот это не понял. Что? Это легко сказать. Ну, первая стадия, вторая, третья. О а чем ты? Ведь вирус, он и есть вирус, так? Нет, все несколько сложны. Я знаю, я солдат. Но до фрик-шоу я учился на биолога. Объясните вкратце. Серьезно? Ну да? Ладно, мы точно не знаем, но анализы крови, имеющиеся данные указывают на то, что вирус поражает лимфатическую систему, воспроизводя себе атакую клетки в катастрофических масштабах. Атакуя. Точнее, переводя ряд спокующихся протоанкогенов в активное состояние. Из-за ней. Рак. Ты смотри на него, посмотри на них. Это по-твоему рак? Ну, может, такой зверский? Нет, нет, нет. Это нечто намного хуже. В смысле? У этого вируса есть цель. Фрики стали такими, потому что вирус хочет, чтобы они были такими. Что вы хотите сказать? Я хочу... Господи, а что я хочу сказать? Терроризм? Вы думаете, это было намеренно? Не знаю. Все Закончила? Так, ладно, пора отсюда уматывать. Слышишь, стоять! Стрелять Ой, будем! Спокойно, я ничего не делаю. вообще не мой наряд. Брайан, ответь. Я получил данные. Да, я знаю. Мы их обрабатываем. Что за хрень она несет, О'Брайан? Про этот вирус, как его там? Про то, что он делает? Я хочу понять, что происходит, О'Брайан. Что они здесь делают? Чем ты занимаешься? О'Брайан! Хорошо. Я скоро выйду на связь. Отбой. А, так. Быстро Открой ворот. Ты сказала есть работа привет дик да помнишь Шейна райли все звали его рыжий рыжий райли впервые слышу но дай угадаю он рыжий что Да о волосах нет дело в сапогах он носил сапоги из змеиной кожи кошмарного кирпичного цвета зрелище было то еще <связь> да уж в общем когда-то он ходил для нас на вылазки а однажды вдруг решил что лагерь платят ему мало и тогда он взял и убил линдси фуллер кого Линси работала с припасами Даблер. Подожди, он убил безоружную женщину? Да, она была вооружена, только не ожидала, что он выстрелит ей в лицо. Представляешь? В общем, рыжий ее убил, забрал все припасы и смылся. Больше его не видели. Вот он, ублюдок. А теперь вот засекли. Обосновался с друганами в компайнер. Можешь не продолжать. Я очень не люблю Когда убивают безоружных женщин, я знаю. И знаю, что ты не откажешься. Да, короче, я разберусь. А, что еще о нем известно? Немногое. А погоди, он жует табак. Говорят, он настолько это любит, что разворачивает бычки, вытаскивает табак и жует. А, мерзость какая. Еще один повод его убить. Ага, Но будь осторожен, Дик. Надеюсь, что ты купишь. Здорово, как жизнь. Байк совсем раздолбан. Буду здесь, если понадоблюсь. Пока, Ди.